Все компании и все продукты одинаковые вот мне кажется что это смешно звучит потому что вот я в сетевом маркетинге работаю 17 лет три года я побывал в трех компаниях которые совершенно не сравнятся с тем чем я занимаюсь уже 15 лет подряд но тем не менее некоторые сетевики утверждают что во всех сетевых компаниях хороший продукт значит все сетевые компании примерно одинаковые и во всех можно добиться примерно одинаковых результатов кроме и какое-то чудо называют Меня зовут Зайцев Алексей, я действительно наставнику более чем 200 лидеров, автор бестселлера «Настоящий сетевой маркетинг». И сегодня я вам расскажу об отличиях в сетевых компаний. Вы знаете, да, что есть мобильные телефоны и есть топовые фирмы, которые их продают, да? Apple, Samsung, да, есть класс остальной. Есть топовые фирмы, которые больше всего продают автомобили. Вот бренды, которые себя зарекомендовали за предыдущие там 10 лет. Эти бренды принципиально отличаются по качеству, эти бренды более удобны для обычного нормального человека, который хочет пользоваться машинами, а не просто на них там понтоваться ездить или чтобы они стояли где-то в сервисе. Скажем так, люди, клиент, он голосует рублем за то, какой бренд станет самым продаваемым в мире. Итак, в сетевых компаниях то же самое, есть качественные продукты в сетевых компаниях, есть средники, есть никакие. Для того, чтобы продать средники, нужно рассказать о том, что они очень качественные, лучше, чем самые качественные. Для этого существуют маркетологи, которые рассказывают легенды, которые разрабатывают бренд-бук, которые берут всех, записывают на видео все результаты, красиво это со звуком обрабатывают. Ну и, собственно говоря, средненький продукт становится чудом. Ну, по крайней мере, на словах. Когда продукт совсем дрянной, то такие компании живут совсем недолго, и э, рассказывают вообще о чудо-действенности э, конкретного продукта Понятно, что люди покупают этот продукт, будут недолго Они его купят один-два раза, а потом забудут про эту сетевую компанию Но в принципе у организатора фирмы не было задачи, чтобы его покупали постоянно Задача есть один раз забагрить на большую сумму Да, рассказать при этом легенду о том, что уши, хвост вырос э, там, у человека, который начал этим пользоваться Дети появились, внуки сразу появились, там что-то еще Ну и какое-то супер-чудо супер или что-то еще понимаете, вот с плохого продукта все с ним все понятно то есть он э, какой-то чудной изначально завышенная цена э, какая-то сверхлегенда легенда био энергоинформационная тема там вообще все понятно вот с продуктом э, средненьким не совсем супер легенда красивая упаковка э, как оценить что состав никакой по составу даже, может быть, ну, на банке написано что-то красивое, что вот соответствует всем нормам, выигрывают все ГОСТы э, страны, в которой можно все эти ГОСТы да, приобрести. По большому счету, то, что касается сертификации, сертификат на любой продукт получить можно, это несложно. А то, что касается качества продукта, это сохраняемость клиентов. То есть, если в компании человек 9 из 10 повторный продукт не берут без звонка, это говорит о том, что продукт ну, средненький или ниже. Соответственно, с таким продуктом работать, ну я бы не стал. Некоторые люди, они за счет того, что они вот такие с силой воли, я дойду до конца, я преуспею, я получу этот золотую ручку или Мерседес там или что-то еще. Там есть люди, которые идут до конца, они вот э, силой воли, но это не значит, что у них там пассивный доход, это значит, что у них активный доход, и они просто все больше и больше людей подписывают, и клиентов хоть такая то часть, там, ну, не знаю, там 5%, она 10% остается. Если мы говорим о качественном продукте, то здесь можно работать шаляй-валяй. Можно не торопясь приглашать клиентов, и почти все из них остается. Ну, процентов 70 повторно купят продукт, если им он понравился, да, потому что кому-то все равно может не зайти, кто-то получив результат по продукту, ну, например, человек улучшил самочувствие, у него пропало там высокое давление и он перестал просто пользоваться конкретным продуктом, да, если это добавки, например, да, потому что забыл, но при этом у него хорошие ощущения остались, что ему это помогло. И вот такие клиенты, они даже если не покупают продукт, они в компании относятся с теплом и иногда кого-то рекомендуют. Поэтому работать с очень качественным продуктом, таким как Toyota, таким как Samsung, таким как на да, iPhone, вот. гораздо интереснее, чем работать с модными брендами, которые раскручены где-то в интернет, о которых рассказывают легенды, которые говорят о том, что у нас не просто вот продукция, а у нас бизнес-формат, у нас возможности для предпринимателей, мы мир меняем. Вот эта вся сказка, она забирает деньги у клиентов. Наша основная задача сделать так, чтобы клиент получал продукт за эти же деньги более качественный, чем у конкурентов. Это наша задача как специалистов по продвижению товаров, если мы сетевики. Так вот, если наша задача продвинуть ему любой товар, то клиент будет одноразовый. Нам придется заново копать, копать, копать, копать и искать новых клиентов. Лично я это просто не люблю. Мне нравится работать в компании, в которых я привел 10 клиентов, из них там 9 осталось. Покажите мне еще какие-то компании, кроме NSP, которые могут себе это позволить. Если э, вам понравилось это видео, то под э, ним есть возможность записаться ко мне на консультацию. Я с удовольствием вас приму и буду рад общению. Возможно, вам будет интересно мое коммерческое предложение. Если вы, как сетевик, смотрите полезные видео, то подпишитесь на мой канал. Я буду рад кормить вас полезными видео и буду для вас чем-то ценным с точки зрения наставничества. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.